Рекламно-производственная компания «Вираж» с 2002 года изготавливает объекты наружной рекламы из современных и долговечных материалов. Мы делаем вывески любой сложности, универсальные конструкции, светодиодные короба и световые панели. В состав компании входит 5 производственных цехов в Санкт-Петербурге – сборочный, фрезерный, сварочный, цех плоттерной резки и цех широкоформатной печати. Наружная реклама готовится в несколько этапов. Все начинается с макета – Дизайнер собирает необходимую информацию и проводит анализ. Он предложит варианты под любой бюджет. Для каждого варианта подобран свой перечень материалов и электрофурнитуры с гарантией от года до 10 лет. Мы знаем законы, поэтому создаем макеты будущих конструкций с последующим согласованием в профильных комитетах. После утверждения макет попадает в отдел проектирования. В работу включается инженер-конструктор и создает технический паспорт изделия, в котором все прописано до мельчайших деталей – от цвета и размера вывески до подробных характеристик и наименований используемых деталей. Вы будете знать, из чего состоит изделие. Это нужно при замене расходных материалов или создании идентичной вывески. В проекте прописано, как она крепится, что необходимо при переезде. Мы предоставляем рекомендации по уходу и ремонту. Наличие технического паспорта позволяет легко и оперативно выполнять работы по ремонту и замене комплектующих. Проект рекламной конструкции проходит дополнительный технический контроль на производстве. Руководители подразделений составляют планы работ и рассчитывают сроки. В каждом из пяти цехов у нас располагается все необходимое оборудование для полного цикла производства. Таким образом мы можем изготавливать конструкции без привлечения подряд чудов. Продукция проходит полную электроизоляцию и герметизацию соединений. Все стыки надежно скрепляются и закрашиваются в цвет вывески. Детали проклеиваются между собой с помощью двух клеевых составов. Мы ответственно относимся к срокам и гарантируем производство типовых цветовых конструкций за 10-15 дней. Любые несветовые конструкции за 5, а любая печатная продукция будет готова уже через 2 дня. На последнем этапе работают укомплектованные бригады монтажников с допусками к работе на любых объектах, где требуется квалификация. Они сделают монтаж, а также помогут в обслуживании и ремонте рекламной конструкции. Нам доверяют. Благодаря высокому качеству используемых материалов, проектно-технической документации, многоступенчатому контролю на всех этапах производства, соблюдению сроков и скорости изготовления рекламных конструкций. Мы даем до трех лет гарантии на свою продукцию и совершенно бесплатно предоставляем технический паспорт с подробным написанием конструкции вплоть до последнего винта. Позвоните и оставьте заявку на сайте, и мы создадим бесплатный макет и предварительное согласование конструкции.